Сорт томата Король Лондон. Это среднеранний крупноплодный сорт сибирских селекционеров. Куст мощный, высотой от метра пятидесяти до метра семидесяти. Плоды вот такие малиново красной окраски, мясистые, красивой сердцевидной формы. Может быть заостренный кончик у томата, может быть немного плоский. Плоды очень крупные, масса томатов достигает от 300 до 700 грамм при хорошем уходе. Также были случаи, когда выращивали э, сорт и плоды получались с весом до кило 200. Этот сорт выращивается в 1-2 стебля. Можно выращивать в теплицах и в открытом грунте. Сорт великолепно подходит для приготовления салатов и заготовок на зиму. Вот так выглядит сорт в разрезе. Малинового цвета мякоть. Многокамерный, очень мясистый и сочный томат. С этого сорта получается великолепный по вкусу томатный сок и соус томатный. Всем рекомендую его для выращивания на своих участках.